Посмотрите, это же жемчужина наша. Омега – это наша жемчужина. Это нужно для детей и для взрослых, и для курортников тоже. Народу бы больше было бы, значит, и городу бы больше денег шло. Как вам состояние набережной бухты Омега прямо сейчас? Не очень, так скажем, мягко. Хотелось бы получше. Очень много мусора в воде. В целом неплохо. Мы были на выходных, не очень, конечно, было чисто, в силу того, что было очень много водорослей. То есть их не очень, видимо, хорошо убирали сразу. Из-за этого был посторонний запах. Я только приехал, так что я еще не, не как бы все не охватил. Но так, в принципе, хорошо. Ну, на четверочку, скажем так. А что конкретно не нравится, что на четверочку? Ну, тротуары много где полопаны, иногда вот даже с игрушками детям сложно проехать. А еще, знаете, вот на пирсах, откуда дети прыгают, там вот эти лужи постоянные, и они зарастают водорослями, дети там все время падают. Там детский пляж, вот там, называется детский пляж. Мы видели, какое там болото? Все, что смывает с дороги... Облагородили, сделали такой сток хороший, для того, чтобы в море вся дрянь сходила, как раз на детский пляж. А чего бы вам хотелось, если бы власти реконструировали здесь набережную? Просто, чтобы красивее стало, уютнее. Так, в общем-то, все в порядке. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше песка было на пляже, потому что э, место, где именно песок... Его немного, там в основном набережная размыта камня. Щебня насыпали несколько лет назад, вместо того, чтобы песок насыпать, насыпали щебня, который смыло в море, ходить теперь по морю очень тяжело. Деткам как ножки, бол... ну они же нежненькие ножички такие. Посмотрите, какие камни вокруг. Ну здесь же лежать невозможно, это же камни, одни камни. Хотелось бы благоустройство, но разумного. Ну, чтобы более удобный доступ к морю был, э -э, как-то почище было, чтобы. Какие-то площадки, вот маленьким деткам вообще заняться а, нечем. Да, да. Да, я вижу, вы с ребенком, у ребенка нашли здесь какие-то ему развлечения? Ну, хотели на, на качелях покачаться, качели наполовину сломаны, как бы детского многого нет. Сделать это действительно детским пляжем, чтобы там были какие-то горочки детям, песок хороший был, ведь... В прошлом году я просто возмущалась ужасно, все люди проходят, горы навалили песка, якобы, на самом деле это был строительный мусор. Для детей на набережной Бухта Омега сейчас организовано какое-то развлечение, удобство? Нет, ничего не организовано, они сами себя организовывают, только прыгают в воду и все. Ну в принципе здесь есть где детям развлечься, но ну, хотя бы даже рядом вот парк Победы, там всегда какая-то ну, анимация какая-то что-то есть. В общем самой Омеге? Но на самой Омеге мы просто отдыхающие, не так долго отдыхаем. Пока еще не застали каких-то развлечений, так вот, чтобы ребенку... А вот аквапарк, это будет то, что детям нужно. Но буквально напротив парки Победы есть аквапарк Зурбаган. Мало? Ну, это на парке Победы. Не все же туда ездят. Ну, я был на Учкуевке, вот там как бы и парки, и это там для ребенка гораздо красивее. На Учкуевку любим ездить с мужем в основном. С детьми туда далековато. Ездим в основном вдвоем. Было бы лучше, если бы Бучковка была поближе, да? Конечно. <смех> я, хотя я здесь сижу живу 30 лет, но я обожаю Севастополь. Я его люблю. Это красивый, белокаменный, это красивый город. Это вот Омега, это тоже лицо города. Так нужно, чтобы лицо красивым было. Нужно следить за лицом.